Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. На данный момент у нас получается в игре находятся в раннем доступе паназиатские легкие крейсера. После них пойдут в ранний доступ итальянские эсминцы, новая ветка. Ну и после итальянских эсминцев, я так понимаю, ближе к лету, как раз таки вот эти французские сверхтяжелые крейсера. Будет это у нас такая небольшая подветка, которая насчитывает три корабля, начиная с восьмого десятый уровень, да, ну, восьмерка, девятка и десятка. Понятно, у нас в игре уже такие подветки присутствуют. Ну, есть там какие-то корабли с седьмого уровня начинаются, есть и с восьмого. Вот это будет одна из таких небольших подветок. Кстати, здесь еще есть у нас корабль 7 седьмого уровня, но это уже премиум корабль. В общем, сейчас перво наперво почитаем, что разработчики про эти корабли пишут, а потом уже посмотрим и разберем ТТХ. Так, на восьмом уровне корабль будет называться Шербург проект сверхтяжелого крейсера близкий к кораблям типа Дюнкерк с основным вооружением из 8 305-миллиметровых орудий кстати башни у всех кораблей расположены в носовой части особенно это удобно будет у восьмерки у девятки то есть да будет возможность просто где-то выкатиться носом как многие игроки у нас делают и, то есть давать зал из всех орудий при этом не подставляя борт ну, я дальше уже там, да, так почитал, как корабли не будут обладать какой-то выдающейся броней, поэтому фугасами их будут разбирать очень, ну, достаточно, наверное, быстро, да. Особенно если эсминцы нас пробивают, то будем очень быстро терять боеспособность. Ладно, об этом уже можно будет судить, когда непосредственно получится на этих кораблях поиграть. Там, да, опробуем, как обычно. На девятом уровне будет корабль. Брест, крейсер с 330 мм орудиями главного калибра сосредоточенными, также, как я сказал, в носовой части зенитная артиллерия корабля представлена автоматическими орудиями Бофорс и Арликон. И на десятом уровне корабль под названием Марсель. Сверхтяжелый крейсер, водоизмещением свыше 30 тысяч тонн. Основное вооружение составляет те же, как у, у девятки, 330 мм. Только здесь у нас уже на одно орудие больше. Там две башни по 4 ствола, тут три башни по три ствола. Но опять же, в носовой части они все расположены. К примеру, также концепция, как у... А, японского линкора на девятом уровне. Не знаю, как, как, как правильно его назвать. Мы его в процент зовем «Изюм». То есть, если мы просто носом выкатились, у нас будет возможность стрелять только из двух башен. да, Чтобы задействовать третью, надо уже делать ром, там, доворачивать, в общем, понятно. Так, и... Вот здесь сейчас прочитаем, новые корабли расположатся по соседству с первой веткой французских крейсеров, логично, отличная особенность больших крейсеров, скорость за счет традиционного улучшенного форсажа, то есть сколько он там, да, 20% у нас, по-моему, прибавку дает, и множество мощных орудий с долгой перезарядкой, которая компенсируется ускоренной перезарядкой главного калибра. Французы не могут похвастаться крепкой броней из-за этого, а также своим большим, Но ну, это я уже так да, говорил, потому что я уже это ранее прочитал, больших размеров. Они довольно уязвимы перед фугасами. Предпочтительная дистанция боя, средняя и дальняя, но благодаря ПМК 139 мм с повышенной точностью крейсеры могут проявить себя и в ближнем бою. То есть, да, у нас такие сверхтяжелые крейсеры, которые можно прокачивать в ПМК. Вот это, ну, за последнее время, если какие корабли у нас в игру добавлялись, ну, мне только понравились вот немецкие линкоры вот эта новая ветка. Ну, и вот эти после них выглядят наиболее, да, такими интересными. Не знаю. Ну, там, может, и по конечно, вот эти легкие крейсера отчасти неплохие. Но особо еще не прочувствовал, не, не поиграл на них. Достаточное количество боёв. Ну, уже все равно в целом понимаешь, что из себя ветка представляет. Вот, вот как раз-таки для меня, как для более агрессивного такого игрока, который любит, э, да, где-то находиться на передовой, отыгрывать от, от первой линии, а не прятаться где-то там в жопе <laughs> за союзниками, за островами и так далее и тому подобное, для меня вот такие корабли выглядят наиболее интересными. Да, но если неаккуратно где-то ты вперёд. Пошёл, можно... Да, то есть не забываем. Надо правильно выбирать момент. Ладно, когда уже эти корабли у нас в игре появятся, тогда и будем разбираться, как же на них будет комфортнее и правильнее играть. Так, на седьмом месте у нас ä, правильно... Не знаю, как прочитать. Ну, прочитать как Тулон, Тулонь, Тилонь. Проект линейного корабля водоизмечением 17,5 тысяч тонн. Фактически представлявшего собой сверхтяжелый крейсер Здесь не пишется, кстати, какой калибр Но дальше там можно будет посмотреть Там внизу я видел там ТТХ Так, основным предназначением корабля была борьба с вашингтонскими крейсерами Это первый большой крейсер на седьмом уровне Вооружен мощными орудиями главного калибра И богатым для своего уровня выбором снаряжения Не знаю, какой здесь будет калибр Ладно, проехали Так, у нас на выбор здесь, э, точнее из расходников Ускоренная перезарядка главного калибра Ремонтная команда Вот в третьем слоте на выбор либо гидроакустика или заградка И в четвертом слоте истребитель Ну, в третьем я рекомендую, конечно, Да, Обычно сам так и делаю. Так, дальше здесь идет у нас историческая справка Там это уже мы читать не будем Сразу перейдем к ТТХ так, посмотрим восьмерку. Главный калибр. Две башни по 4 ствола 305 мм. Дальность, ну, дальность нормальная. 17,7. То есть можно играть на средней на дальней дистанции. Ну, 17,7 как раз не особо дальняя дистанция. Да, я думаю, там дальше будет на следующих уровнях, точнее, будет подальше. Так, что у нас еще? Вот, ПМК как раз-таки я хотел посмотреть, да? Смотрели, что там ПМК неплохо у них тут представлено. Так, вспомогательный калибр на восьмом уровне. 7 башен по два ствола, 130 миллиметров. Максимальная дальность 7,6. Ну, здесь ПМК не выглядит каким-то устрашающим или серьезным. Едем... Дальше. Ну самое интересное, конечно, посмотреть, что из себя десятка представляет. Из доступного снаряжения. Э, так, я озвучил только. Да, на семерке это у нас прем, а это уже пошел прокачиваем восьмой. Аварийная команда в первом слоте. Во втором слоте на выбор гидроакустика или заградка. В третьем слоте на выбор истребитель форсаж. Ну, я, в принципе, думаю, по крайней мере, советую. Я буду играть так. Во втором слоте у меня будет стоять гидроакустика. Заградка э, нафиг не нужна. Ну, может, иногда она, конечно, могла бы пригодиться, но все равно я склоняюсь больше к гидроакустике. И сминцы все-таки наиболее опасны, чем авианосцы. Так, в третьем слоте у нас на выбор, я уже сказал, но я буду ставить себе форсаж. В четвертом слоте ускоренная перезарядка главного калибра, в пятом слоте ремонтная команда. То есть достаточное большое количество расходников, главное не запутаться. Так, девятый уровень, тут я уже говорил, 330 мм, те же башни. Две штуки в носовой части по 4 ствола. Так, смотрим ПМК. Вспомогательный калибр. 8 башен по 2, 139 миллиметров. Дальность стрельбы 7,8. Вероятность поджога 10%. То есть, ну, уже выглядит, конечно, посерьезнее. Расходники здесь все то же самое, что и на восьмом уровне. Ну и смотрим главное. Венец ветки. Сверхтяжелый крейсер под названием Марсель. По тысяч девятьсот пятьдесят. Ну, в принципе, неплохая, да. Ближе к линкорам, уже такая приближается, но это у нас корабли есть. Ну, не совсем, конечно, линкор. Ну, линейный крейсер с очень серьезным калибром. Цитаделькой можно будет, наверное, вытаскивать из какой-нибудь Монтаны, там, ну из многих других линкоров без проблем. Ну, из немецких, я думаю, навряд ли получится. Но ну, если только, может, из новой вот этой ветки там броня уже не такая серьезная. Но из старичков навряд ли получится. На, ну, к примеру, Яматы какой-нибудь, да, будет страдать от этих а, кораблей. Ну, если, конечно, борт будет подставлять. Так, главный калибр 3 башни по 3 ствола 330 миллиметров. Эту информацию я уже озвучил. Вот, переходим к ПМК. Вот здесь ПМК выглядит гораздо серьезнее, чем у предшественников. Базовая дальность 8,3. 4 башни по 3 ствола 139 миллиметров. 6 башен по 2 ствола, те же 139 миллиметров. То есть, ну, можно, да, прокачиваемся в ПМК и выходить на игру на ближней дистанции. Но, опять же, делать это с умом, чтобы не попадать под фокус и в первых рядах не отправляться в порт и идти в следующий бой на другом корабле, да, пока этот занят. Так, максимальная скорость хода 33 узла, радиус циркуляции 770 метров, да, но я решил, раз от десятка, надо подробнее озвучить все этот атак. Время перекладки руля 14,5 секунд, заметность 14 целых 8 десятых, я думаю, этот показатель надо будет по-любому прокачивать. Так, заметность самолета вот 10,1, это уже неинтересно. Заметность из дымов, то есть в дымах, ну, если, да, вдруг какой-то союзник нам дымы поставит, смысла стоять, стрелять нет. Только если не стрелять, <laughs> чтобы просто отсветиться. Ну, или противники находятся достаточно далеко. На 12 километров из дымов этот корабль светится. Из расходников, я смотрю, здесь тоже также и ремка, ускорение перезарядки ГК, ну и на выбор Гидракустика. заградка, истребитель, либо форсаж. Да, и не забываем, что здесь форсаж у нас дает прибавку больше, чем стандартный, да, обычно там 8%, а здесь это, да, сколько там, помню, ну 20 вроде. Уже забыл давно, на французах не играл. Но я думаю, здесь будет такой же, как и на тех крейсерах, которые у нас сейчас в игре присутствует, да, у нас в игре сейчас французы получается тяжелые крейсера, это добавляется сверхтяжелые, ну может быть в будущем ждем легкие французские крейсера, не знаю, поживем увидим, ну чем черт не шутит, да, К найдут какие-нибудь документы, архивы поднимут, там оказывается, а, -а, -а там в каком-то году разрабатывались легкие крейсера, давайте мы их восстановим, сделаем, ну почему бы нет? Так, ну и посмотрим семерка, что из себя будет представлять. Ну семерка уже выглядит наименее интересно, да тем более, что это прем. Ну кто-то премы покупает, кто-то не покупает, но все равно посмотрим. Так, главный калибр две башни по 4 ствола 305 мм, также они расположены в носовой части. Ну в принципе корабль, я думаю, будет комфортен для игры, особенно для более, так сказать, неумелых игроков. Просто им здесь не надо будет ходить бортами, подставлять э, борт, то есть ты просто носом выкатился и спокойненько себе настреливаешь, да? Наверное, многие для этого и покупают такие корабли, как типа там Дюнкерк или э, Забыл, как на девятом уровне, причем один из моих любимых линкоров, да, у которого 69 тысяч... Я помню, что у него 69 тысяч прочности, а название забыл. Ладно. В общем... Думаю, кому надо, тот вспомнит. Так, и, и, и, и что еще хотел посмотреть? Так, вспомогательный калибр. Ну, здесь не особо интересно... Ну, как, неинтересно в плане дальности. 6,3, но в плане калибра здесь у нас две башни по три ствола, аж 155 мм. Это достаточно серьезный калибр для ПМК. И 6 башен по два ствола, 100 мм. Ну, из-за двух башен с тремя стволами, с, да, со 150 мм, я не вижу смысла прокачивать этот корабль в ПМК. Все-таки на нем комфортнее будет играть на пределе дистанции, особенно, ну, по крайней мере, когда ты попадаешь не в топ. Если в топе, да, можно там немного себя чувствовать по-наглее. Все-таки корабль обладает достаточно неплохим запасом прочности. У нас здесь 42,5 тысячи. А если попали к восьмеркам, к девяткам, то уже играем на пределе более... Осторожно. Из расходников. А, ну расходник я уже озвучил, да. Ну, еще раз повторим. Аварийная команда. Второй слот на выбор гидроакустика, заградка. Третий слот истребитель, четвертый слот ускорение перезарядки главного калибра. И пятый слот ремонтная команда. Ну, ждем. Не знаю, когда это получится у нас. Ну, как я говорил, ближе к лету, наверное, скорее всего, уже где-нибудь, даже в мае там, потому что сейчас у нас если паназиаты в раннем доступе, сейчас вторая часть, в следующем обновлении получается в марте они выйдут из раннего доступа и в ранний доступ, пойдут уже да там итальянские эсминцы, ну короче ждем, не знаю, сейчас гадать не буду, когда что и как, в общем, всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось, всем удачи, до новых встреч, пока-пока.